Чарли! Эй! Кто здесь? Чарли. Что? Что вам нужно? Чарли! А, доведите меня до сердечного приступа! Мы из будущего, Чарли! О, я не сомневаюсь! В опасности. Все опасности! вокруг пронизывает зло! Конец уже близок! Это было самое страшное, что я видел. Отправляйся с нами в будущее. Помоги нам закончить сделать снеговика. Снеговик? Зачем? Нет времени объяснять. Вот за языки. За ваши. А! О, это отвратительно. Чарли, мы здесь. Мы в будущем. Выглядит точно так же. Ты разбудишь уму. Куму? Нам нужно найти реку. Нам нужно быть бесшумными. Нам нужно быть бесшумными, бесшумными. быть бесшумными, Чарли. Бесшумными. Я не могу сделать так же со своими ногами. О, нет, слышите? Ум пробудился, бежим! А -а -а. Что вы, ничего не слышу. Быстрее, остерегайся, ням-ням. Они повзёну. Я что-то упускаю? Не плетись, быстрее. Они схватили меня. А -а -а. Чарли, остерегайся, бля-бля-бля. А, мне уже можно идти домой? Чарли, садись в водку! Бли-бли-бли, прямо уже за нами. Готов попробовать oh God, сразиться против Умпу или Вава. О oh, нет, марша Макс водил, Чарли! Быстрее хватайся за наши языки! О, oh, yeah. oh, oh, реально, опять языки. джин недоступен! Время погружения! В эту жидкую бездну. О, боже, эй, эй, я не умею плавать или дышать под водой. Дзинь -дзинь. Алло? Серьезно, Дзинь -дзинь. я Алло? утону. Дзинь -дзинь. Ведь я что-то должен сделать со снеговиком. А -а -а -а. Видишь, Чарли? Смотри! Здесь мы найдем снеговика. И спасем мир, да? Я не спрашиваю, почему я еще жив. Знаете что? Я думаю, что давно уже умер, и вы моя адская кара. А ты правда брызга? Перед снеговиком нам надо будет пройти через дверь. Дверь. Дверь. дверь. Что за дверь? Дверь это все. Это дверь все, что было и будет. Дверь управляет пространством и временем. С любовью и смертью. Дверь смотрит внутрь твоих мыслей. Это дверь смотрит прямо в твою душу. Правда? Дверь может это все? Нет. Почти на месте, Чарли. Сразу за. О, боже, Кит! Нет, Кит! Еще пару шагов и, боже, морской единорог! Нет, нет! Морской единорог! Он убьет нас! Это уже почти перед нами. О, боже! Стой, стой! Мне плевать на все, что вы говорите. Но Чарли, им не плевать на тебя. О oh, нет, нет, нет, нет. Я могу сказать, ты восхитительно пугающий that groan, and the world will too. Go swordfishes. Love you. Jellyfishes. Love you. Starfishes. you. know it's true. Catfishes. Love you. Cardfishes. Love you. Starfishes running up to you. In the ocean blue. Longfish, blackfish, alligator, rice ricefish. Armorhead, hammerhead, alligator, flathead. Manoray, stingray, fangtooth, booray. On the shark, grass, carp, brown river, batray. Shagfish, Man Award, Ladyfish, Black Eel, Babyseal, Sprat, Core, Electric Lamp, Rade, Petra, Yellow Edge, Seven Sharks, Liberty shark, Featherback and Eagle Well, you can ignore this plea, that's fine with me, but one day you'll see that my words are true. Please, if you find that you agree, I guarantee that you will soon be feeling love to get well. А, ну и как всегда он взорвался О, посмотрите-ка, парни, я нашел снеговика Что вы хотели сделать? Парни? Что за... О, усыпляющий газ. Ну, конечно, ничего другого я и не ожидал. О, о, о, где я? Эй, что случилось с моим рогом? О, да ладно, серьезно? Как это произошло? А вот и моя почка. Если ты не хочешь пропустить следующую серию, то подпишись на канал и поставь колокольчик.